Всем привет, дорогие друзья, кто первый раз. На этом канале мы зарабатываем криптовалюту без вложений, выполняя простые задания в аирдропах Данный аирдроп у нас проходит на бирже EOBIT, это не первая раздача. С прошлой мы получили по 300 долларов, по тому курсу вышло на 21 тысячу рублей. Сколько принесет нам данный токен? Неизвестно, цена определится на старт торгов, который будет в июне. Плюс откроется фарминг, памп, что конечно же придаст ценность токена. Пока что выполняем задание. Каждый день. Ссылка на регистрацию будет в описании. Для мобильных устройств QR-код отсканируйте. Регистрация займет одну минуту. Подтверждать личность на этой бирже не надо. Торговля криптовалютой, фиатом. Вывод криптовалюты фиата, участие в аирдропах и другие функции биржи вам доступны без КИС, то есть верификации. Переходим во вкладку Airdrop. За регистрацию и Telegram-бот нам дают один раз. 1000 токенов за два задания. Описание у каждого задания есть. Нажать кнопку Выполнить. Читаем описание, выполняем задание. Коротко, задание в Telegram-боте. Стартуем бота, указываем язык, вводим адрес почты, который использовали для регистрации на бирже. После нажимаем кнопку «Получить монеты». Бот в ответном сообщении вам выдаст код, который нужно скопировать, ставить сюда и нажать кнопку «Проверить и получить». Остальные задания. Депозит, трейд, своп, 10 дайсов. И как активировать фарминг. Снял отдельные видео ссылки в описании. Депозит необходимо делать в криптовалюте. Для вас выбрал Tron, Litecoin и Ripple с минимальными комиссиями на вывод. Это через кошелек Payer и биржа Bybit. Ссылки все в описании. Задание в Твиттере, Фейсбуке. Размещаем посты. У кого работает социальная сеть. Текст для постов есть в описании. И еще что-то добавляйте от себя. Чтобы у вас не был пост одинаковый каждый день. И социальная сеть не забанила ваш аккаунт. Снимайте обзоры при желании, возможности. В YouTube, TikTok. У меня, кстати, TikTok не принимает. Сколько отклоненных уже забил на это дело. ВК не работает. Ну и конечно же проверка пользователей. Это мы проверяем выполненные задания других участников. За каждое проверенное задание 100 монет по 12 дней. То есть 1200 монет дополнительно. И 10 сообщений в чате. Общаемся тут на тему криптовалюты. Присоединяйтесь, зарабатывайте, легкая регистрация за одну минуту, во вкладке Airdrop выполняем задание каждый день. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.